что у нас сегодня опять э, веневский выезд э, почему-то собралось очень много людей мы еще не знаем даже сколько погода пасмурная ветер приличный и так это все дело выглядит приблизительно с нами тут сашка привет сашка, привет. сашка и гермейстер сегодня. надеюсь мы чуть-чуть на закатнем и сюда каменной горы наконец-то все вместе Добрался до каменной горы. Первый раз на все время. Да, я как на дерево посадил. А, смог пересечь это все дело. Сережка да, там просто поехал похоже немножко на дерево. Такое тоже бывает. Вот, собственно, такая красота. Сейчас будем смотреть, вот тут все наши раскатывают по всем этим прекрасным просторам. Такие примерно у нас здесь высоты. Я стою на сайтом. <смех> да, увлекательно ну сашка немножко под подзали под залиб маляси вот там еще деревошка, немножко тоже прилип но ну, вот надо да за этими деревьями конечно проезжать Тут увлекательно увлекательно да так а вот еще кто-то переехал себе вполне Нормально. так теперь как бы запарковать да Ой, сейчас Коля еще на дерево какая Колян! Лучше заедь пока обратно. Саня проедет, ты потом проедешь. Ты сейчас уронишь кайф. Вот это, ребята, вот на подольских полях такого веселья никогда не будет. Это я точно могу сказать такой движняк вообще но можно получить сильнее конечно зарезать там да давай сашка давай я тебя верю Кайтлуб не ссы давай давай а ты ж пешком что идешь уже ё-моё ну тоже нормально для баллон, ты это я Систский тур немножко достал часть из нас. Я бы сказал, лучших из нас. Местные обитатели. Оп-оп-оп-оп-оп. оп оп оп вот он, вот Опа, Жирненько. А он там течет река Осетор. Она, кстати, не замерзает. Вон там она жидкая. Очень красиво. Сережка, ну как ты, друг? <смех> <смех> Гарри Поттер и Узник врага часть вторая. Там присоединился еще Григорий Да.